Всем привет! Доброе время суток! Вот решил ловушку перенести в конец огорода. В заросли, там где фазаны больше всего бегают, так как сейчас морозы очень большие, активность фазанов очень слабая. Сейчас мы идем проверять ловушку. В зарослях они все-таки больше бегают. И решил я ее поставить за такие вот кустарники деревья ну, а там в конце речка рай для фазанов ну, есть что то есть сейчас подойдем поближе и посмотрим, что у нас попалось а клетка, у нас попалась, самочка, самочка, это тоже в принципе хорошо. вот как видите, ловушка рабочая, самка попалась, никуда с ловушки не денется. сейчас мы ее будем изымать из ловушки, обрежем ей крылья. И пустим в сарай для курей. Всем пока. Пишите комментарии, ставьте лайки. Все, до новых встреч.